Так, гранатку прокинем, сейчас попробую комбо сделать Это Не считается Начнем, наверное, вот с этого Один Второй Третий Четвертый Пятый, вот как я знал, что он сзади будет Шестой Всем привет, это последние две минуты, перед тем как мне выпал золотой донат, то есть золотой винчестер. Все началось с того, что я решил покрутить новенький дезертэч. Взял первую коробку и на тебе. Сообщение внизу заметили? Карта черного рынка выпала, значит. Да, изначально я правда хотел попадать в удачу именно с этим пистолет-пулеметом. Хотелось, конечно, с пяти коробок его выпить. Кстати, заметьте, как я кручу эти коробки. Сразу пять не покупаю, беру по одной и жду, когда вывалится каждая, потом беру следующую. Это, кстати, у меня один раз уже сработало, по-моему, на золотой берете. В тот раз она мне с 15 коробок выпала. На этот раз у меня была сумма 660 кредитов. Этого мне было достаточно, чтобы купить, ну, 11 коробок с Desert Edge проверить. Повезет или не повезет? Вот именно так я проверяю и вот так вот я выбиваю донат. Кстати, да, если кто помнит, 10 коробок с этим винчестером я уже как-то раз покупал еще, когда его только вводили. Мне он тогда не выпал. И это была, наверное, попытка номер два. Хотя тогда я говорил, что крутить больше коробки с этим Винчестером я не буду. Ну, нахер у меня нужен, по сути. У меня есть Макс 7 золотой. Но кредиты остались еще на 5 коробок как раз. Поэтому, не знаю, просто решил тоже, опять же, попытать свою удачу. Взял одну коробку. Ничего не выпало. И осталось на 4 коробки, таким же образом, очень медленно, по одной коробочке. Знаете, пару замечаешь одну интересную особенность, это именно то, как увеличивается шанс на выпадение какого-либо оружия. И если ты закидываешь много кредитов, скорее всего, ты потратишь так же много. Да, это я не раз замечал, и, наверное, так оно и есть. А вот если пытаешь удачу с 600 кредитов, складывается ощущение, что шансы даже на золотой становятся больше. Но это еще не все. В последней обнове его же апнули. Я, если честно, сразу этого не заметил. Во-первых, снижен показатель падения урона на расстоянии. Во-вторых, увеличен множитель по рукам. Ну и в-третьих, немножко увеличили скорострельность на обычной версии. Там было 94, стало 96, как на золотой. Но первые два пункта как раз таки повысят вероятность ваншота. Так, теперь осталось затащить. Сразу как его выбил, решил поиграть что-нибудь на медиках. Запустились с подписчиками, кстати, с группы ВКонтакте собрались быстренько в комнате. И тут у нас ситуация один в два. Сейчас они еще поресутся. Да, они ресутся конечно же. Но у меня-то Винчестер, мне-то пофигу. Такие ваншоты с таких расстояний. Ну, может быть, коцаны были, я согласен, но все равно. Сейчас бомбу поставлю. Так, теперь надо бы прочекать пацана, которого я в кишке убил. Серьезно, буду это вырезать, нет? Опа, на синем кого-то слышу. Так, ну-ка. Так он это вырезал здесь рядышком. Просто... Ну а прямо сейчас конкурс на 2000 кредитов. Кстати, неплохая сумма, чтобы какой-нибудь донат себе выбить. Для участия нужно просто подписаться на канал Разор ТВ, также быть подписанным на мой канал, ну и, конечно, оставить под этим видео комментарий. Итоги уже в конце следующего ролика, все ссылочки в описании.